Одном из наших видео вы говорили, что не стоит совмещать одновременно работу в сторону, работа uh -huh. вничественным, то есть в принципе в двух игре. Uh -huh. да? а, вопрос такой, как плавно, постепенно мягко uh -huh. отойти от одного, uh -huh. чтобы. Угу. Да, хороший вопрос, сейчас я вам отвечу. Дело здесь не в эгрегориальном конфликте, как может показаться на первый взгляд. Надо не стоит ни в коем случае забывать, что мы имеем дело с магическим инструментарием. И магический инструментарий находится по уровню немножечко выше, чем. Любой эгрегор, потому что сформированы они магической системой, а любая магическая система рано или поздно в различное время были сформированы и инспирированы различными богами. Это стоит помнить. Соответственно, и руны, и тара это магические системы, инспирированные разными системами, системами разных божеств. И здесь надо понимать, что возможен конфликт, потому что тара это система южная, ее корни находятся в шумиро в египетском направлении, руны же система северная, ее направление исходит, скажем так, из другого региона. Не то чтобы они находятся в конфликте, дело в том, что мировоззренческие теории, которые стоят за и тем и за другим магическим инструментарием, они разные. И иногда они не совпадают по очень многим ключевым понятиям. Деятельность магического инструмента руны отлична от деятельности магического инструмента тара, прежде всего направленностью своей, прежде всего предназначением своим руны развивают человека, сознание человека, развивают, исходя из его сегодняшней позиции, точки сборки, помогают сделать ему эту позицию более устойчивой, то есть они развивают его, что называется, вширь. Если вот мы посмотрим на схему трех кругов, с которыми мы постоянно работаем, трех магических кругов, то деятельность труд продвигается по горизонтали, по временной оси. Она помогает человеку быть не просто более успешным в этой жизни, но и правильно вести себя в рамках той жизни, в рамках той его Вирда, той судьбы, которая ему предопределена. Система Тара строится на древе Сифирот. Его задача двигать точку сборки человека не по горизонтали, а по вертикали, то есть по вертикальной оси от тьмы к свету, от зла к добру и так далее на самом деле наоборот, но э, Тара э, такая специфическая система, в ней можно разобраться лишь только э, скажем так, глубоко, глубоко погрузившись не только в сами арканы, но и в мировоззренческую теорию, которая за ним стоит, это будет правильно. Соответственно, предназначение у Тары немножко другое, оно не предполагает, что человек будет успешен сейчас, он предполагает, она предполагает, что он будет э, успешен том, на том уровне, которого сможет достигнуть. То есть достигнуть своего потолка и на этом потолке уже каким-то образом развиваться. Вся система Тара стоит на договорных отношениях между человеком и богом, между человеком и системой. Соответственно, и большие, и малые арканы Тары предназначены для того, чтобы человек не только понял свой договор, но и закрепился в нем. Это разные мотивы. Соответственно, если заниматься этим одновременно, сознание человека начинает конфликтовать само с собой. С одной стороны, руны его растягивают вширь, с другой стороны, тара его тянет вертикально вверх. Он не успевает закрепиться на позиции, которые дают ему руны, в то время как арканы немедленно начинают тащить его на тот уровень, на котором он еще пока ничего не знает, еще ничего не умеет. Это чревато внутренним очень мощным конфликтом. Поэтому, чтобы такого конфликта не было, лучше, конечно, по времени разделить. Более того, руны достаточно специфическая система, а она языческая. И если мы будем говорить о том, что система шумеро пантеона, также египетского пантеона плавно, и не противоречиво впоследствии вошли в систему и впоследствии эгрегора иудаизма, а тот, как следствие эгрегор христианства, то наличие христианского, христианской печати, наличие христианского посвящения для изучения тара не является препятствием. А вот для руна ну, и может явиться препятствием, потому что языческая система, во-первых, и для иудаизма, и для христианства, и для всех прочих, основанных на движке иудаизма и религии, является. Врагом, и они, собственно говоря, этого и не скрывают. И поэтому, если есть глубокая включенность в монотеистические религии а-ля христианства или иудаизм, они могут воспротивиться вашему, вашей попытке изучать языческую систему типа руны. С одной стороны, а с другой стороны, языческие боги очень не любят, когда человек начинает сидеть на, одном, на двух стульях, то есть не рассчитавшись по одном, по одним, с одной системой, не рассчитавшись по одним долгам, он немедленно хватается за магическую какой-то инструментарий с призывом и с использованием сил богов языческих. То есть это некорректно с точки зрения мировоззрения северной, северной традиции, это просто некорректно, потому что она сама строит себя на понятиях чести. И нарушения этих понятий являются как бы... Под, под, подвергают саму систему такой обструкции, мягко говоря. А, вот, поэтому а, с, ру, руны здесь могут просто не совместиться именно с христианским мировоззрением и с глубокой включенностью в христианскую или в иудейскую или в мусульманскую традицию, что в общем по сути, сути истинно. Если такой включенности нет, если ни одна система эгрегориальная религиозная не предъявляет на тебя больших прав, чем ты об этом знаешь, то тогда можно совмещение, скажем так, на последних стадиях. например, изучение старшего футарка, посвящение, потом изучение старших богов, Изучение младших богов Рогнарек- это вот в такой вот программе идет обычно классическое изучение северной традиции, и на уровне младших богов уже можно подключаться к изучению тара, поскольку на уровне младших богов уже критического развития нет, там есть лишь просто утончнение кое-каких нюансов собственного сознания. Здесь можно сказать, что сознание стабилизируется на этом этапе. И в этот момент, когда если вы будете подключать Тара, вреда от этого дела не будет. И тогда начинать, как обычно, с больших арканов, потом соответственно малые арканы. Если вы начинаете с изучения Тара и планируете переход в последующие в руны, то последовательность может быть такая. Большие арканы Тара, изучение стихийных сил, малые арканы Тара. И на уровне малых арканов Тара уже можно начинать изучение рун, потому что малые арканы Тара точно также уточняют твой собственный договор, особенно этапы, которые уже начинаются с пажей. Вот там уже как бы особого, особой нагрузки на сознание можно будет избежать. Вот на таком вот этапе. Если уж совсем время, что называется, поджимает, и очень жалко его терять. Но если время позволяет, и вы понимаете всю серьезность процесса, то лучше, конечно, закончить изучение одной традиции, поставить точку, рассчитаться за обучение и приступить к изучению другой традиции. Да? Опять же, подразумевая о том, что, конечно же, у вас нет особых задолженностей ни там, ни там, потому что это очень важно, когда мы изучаем магическую систему, собственный вирт, собственная карма должны быть освобождены от ненужной нагрузки.